Звонком последним, оглашен Прощальным звоном, колокольчик Большую жизнь проводит он Не знают радостные лица, Что вспомнит взрослыми с тоской Пришла пора совсем проститься Со школьным классом и доской С порогом школьного крыльца что столько лет переступал я с родной партией, где гвоздем. Люблю тебя, вдруг написал я. Тебя люблю, признался я. По жизни я пронес все это. И снова я пришел сюда, чтобы взглянуть на это. И строгой алгебрицей, С веселым, добрым физруком, Со звонким голосом бебицы, Со всем, чем был я так знаком, Дождем умытый дворик школьный, останется навек со мной, Не раз его еще я вспомню с любовью, грустью и тоской.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 Первый раз с цветами гордо, чей-то школьник шагает твердо в первый класс. Не знают радостные лица, что вспомнит взрослый мист тоской Придет пора совсем проститься из класса и доской.